И прокинем клас держится. Кстати, мы уверенные. Угу. Мы играли отлично. Только мы сегодня без камелы. Отлично. Пойдем дальше. Без никого. Только я. Только ты? Вот канал да. и я тут. <смех> мы идем да. дальше, да? Да, идем дальше. Насос source the company. Я вам расскажу мой маршрут. Как я веселюсь. Вот так вот, вот так вот. Выезжаю ночью. Да, потом сюда, потом вот сюда. А потом вот так вот. Я вышлю сюда. Всё, я сейчас покажу. Собидитесь за вашим желчком.